Всем привет! Итак, друзья, 8 месяцев назад я снимал обзор вот на данную фотоловушку. По итогу, что могу сказать? Первоначально я утверждал, что если у вас в настройках установлено при движении сделать фото и записать видео, то фото не придет на e-mail. Но, как оказалось, есть небольшие нюансы. Для того, чтобы в данном режиме приходила фотография на e-mail, необходимо задержку ставить больше чем записывается видео. По итогу 8 месяцев при установке сделать две фотографии во время движения и записывать видео минуту, задержку на следующее реагирование фотоловушки на движение я оставил больше одной минуты. Соответственно, у камеры было время, чтобы отправить данные файлы на e-mail. Так что мое утверждение о том, что при настройках фото плюс видео фото не отправляется, Неверная. Камера классно работает. Работала она и в минусовых условиях, заваленная полностью снегом, и она отлично снимала движущиеся предметы. А предметы наши были одушевленные. Это был кабан и рысь. Так что предлагаю вам насладиться данными кадрами, без всяких вставок и монтажей. Так что благодаря вот этому устройству нам и удалось запечатлеть этих прекрасных животных. Камера соответствует всем заявленным параметрам. Рекомендуем. И хороших вам съемок. Пока.